Всем привет! Вы на канале Компания Должник Прав и сегодня мы затронем очень интересную тему, как начать копить деньги, если у вас есть долги. Перед тем, как мы начнем, не забудьте подписаться на наш канал, поставить лайк этому видео и нажать на колокольчик, чтобы не пропустить новые выпуски. Давайте разбираться. Но перед тем, как ответить на вопрос, как начать копить деньги, я, наверное, все-таки расскажу, а зачем вообще это нужно, зачем нужно копить деньги. Ну, во-первых, самое простое, это подушка безопасности. Мы все живем в реальном мире, случаются те или иные ситуации. Даже если мы сейчас работаем, чувствуем себя достаточно комфортно, то никто не защищен от каких-то экстремальных и непредвиденных ситуаций. Можно, можно заболеть или там, уволить с работы. Или как вот у нас сейчас, особенно актуально, да, случилась пандемия, и очень у очень многих упали доходы, у кого-то они вообще снизились до нуля. И согласитесь, было бы неплохо иметь как минимум какую-то подушку безопасности, чтобы э, эти периоды было проще пережить. Из своего опыта скажу, что есть какая-то определенная подушка безопасности, которая позволит прожить хотя бы несколько месяцев, не получая вообще никакого дохода, то начинаешь чувствовать себя намного увереннее. Потому что можно принимать где-то более рискованные решения, там, можно искать какую-то новую работу. Потому что понимаешь, что если завтра мне не заплатят деньги, то у меня будет на что жить. А если смотреть дальше на эту историю, то здесь уже можно задуматься о создании капитала, чтобы деньги, которые вы накопили, еще и приносили вам дивиденды и э, вы получали деньги уже не работая друзья у меня есть для вас отличная новость для тех кто как раз таки задумывается про финансовую грамотность про создание капитала про пассивный доход мы начали вести второй youtube канал который называется путь к финансовой свободе ссылка на этот канал будет в описании к этому видео обязательно переходите смотрите просвещайтесь я понимаю что аудитория нашего канала в основном то люди которые сейчас столкнулись с какими-то финансовыми проблемами Например, сложно оплачивать кредиты. И здесь возникает вопрос, а как вообще начать копить и стоит ли не начинать копить деньги, если сейчас я вообще в долгах живу. Сразу скажу, что даже если у вас долги, если вам сейчас вообще, если денег вам в принципе вообще не хватает, то в любом случае вам однозначно стоит заниматься вопросами создания подушки безопасности и начать формировать какой-то свой, пусть даже минимальный капитал. На это есть ряд причин. Во-первых, вы начнете повышать свою финансовую грамотность. И как раз таки, разбираясь с вопросами финансовой грамотности, вам будет легче и со своими долгами. Очень важно научиться разделять эти категории. Долги долгами, а накопление накоплениями. Это то же самое, как что вы же не говорите, что зачем мне сейчас покупать продукты, когда у меня есть долги. То есть вы же не тратите абсолютно все деньги на погашение долгов. И возможно, вы сейчас их вообще не оплачиваете. У многих есть просто, так скажем, вот это не бьется. Да, там угрозение совести или еще какие-то установки, что раз у меня есть долги значит у меня не может быть накопление потому что все свободные деньги я должен отдавать на обогашение долгов нет это не так ваши накопления должны стать для вас определенной статьей расходов из вашего дохода точно так же как вы тратите деньги на продукты на детей на какие-то коммунальные платежи на квартиру там на ипотеку точно так же должна появиться статья расходов просто накопление здесь могу рассказать опять же про свой пример я начал задаваться вопросами создания капитала когда я можно сказать был просто по уши в долгах опять же я просто понял что да я какую-то часть денег отдаю на долги то есть вот долги это уже прошло То есть, да, вот этот момент уже можно учесть, что ваши долги это уже прошлое. Это ваши прошлые действия привели вас к тому, что вы сейчас находитесь в долгах. И с этим, естественно, нужно как-то разбираться. Опять же, чтобы было проще разобраться, вы всегда можете обратиться к нам за бесплатной консультацией в компанию. Возможно, вам не нужно сейчас отдавать все свои деньги на долги, а есть другие варианты. Например, провести процедуру банкротства. Для того, чтобы разобраться с этим вопросом, оставьте заявку на бесплатную консультацию. Ссылка на консультацию будет в описании к этому видео и мы подскажем какие варианты решения существуют для вашей проблемы а вот формирование капитала или там как минимум подушки безопасности это ваше будущее и нельзя отказываться от этого будущего которое в котором качество вашей жизни будет повышаться а, из-за того что сейчас у вас есть проблемы которые вы создали себе в прошлом Естественно Тут у многих возникает вопрос Ладно, хорошо, я все это понимаю Да, мне нужны накопления, да, нужна подушка безопасности Но как это сделать, если у меня в принципе денег не хватает? Здесь нужно начать действовать не так, как вы действовали раньше. Потому что очень многие говорят, вот у меня, когда появятся свободные деньги, вот тогда я и начну откладывать про запас, формировать капитал, формировать подушку безопасности. Но проблема в том, что очень часто этот момент так никогда не наступает в жизни. Потому что даже если доходы повышаются, то расходы растут еще быстрее. Потому что если бы раньше от чего-то отказывались, например, да, ну, потому что не было денег, сейчас вроде как мозг понимает, но ну, я же начал больше зарабатывать, теперь я могу себе эту купить это купить и в итоге расходов становится еще только больше и э, вот эта ситуация что у меня начнут оставаться свободные деньги она реально может никогда не наступить поэтому как нужно действовать начать откладывать деньги нужно не из того что остается а из того что вы получаете вот вы например получаете зарплату получили зарплату из нее сразу нужно отложить какую-то часть и тут опять же встает вопрос, ну как я отложу, мне же и так не хватает денег. То здесь э, можно подумать на следующем. Ну представьте, что, например, вот сейчас есть продукты, они сколько-то стоят. И в нашей жизни, на самом деле, мы, по крайней мере, там вот в России очень много раз с этим сталкивались. Дефолты различные и все прочее. Например, булка хлеба сегодня стоит, я не знаю даже сколько, ну 50 рублей. Представьте, что она начнет стоить 150 рублей, булка хлеба. Вы же не откажетесь от хлеба, вы все равно будете покупать этот хлеб. Так вот представьте, что сейчас уже булка хлеба стоит 150 рублей и вместо 50 рублей вам нужно 150 вот эти часть дельту туда вот эти 100 рублей не несите в магазин а отложите их себе если бы была бы необходимость вы бы все равно их потратили и поэтому вот эту статью именно накоплений нужно сделать своей необходимостью или опять же как многие люди которые курят например да я не курю но вот насколько я знаю там сигареты за последние несколько лет выросли просто колоссально в цене если раньше там пачка стоила 30 рублей сейчас она стоит 130 рублей кто-то отказался от сигарет да нет никто не отказался но это опять же находятся деньги просто нету в голове такой статьи расходов или даже как из неправильно называть статьей расходов это формирование как раз вот этой подушки нету в голове понимания что это такая же необходимость как хлеб или там какие-то другие продукты сколько нужно откладывать э -э хоть сколько то есть задача на первых этапах формировать привычку. Вы можете откладывать 5% от своего дохода, 10% от своего дохода. И просто поверьте, если сейчас вам это сложно понять, просто поверьте, если вы получили зарплату и сразу отложили 10%, например, вы получили 30 тысяч, и 3 тысячи сразу отложили, то на 27 вы тоже проживете. Да-да. У меня был один э, раз, да может даже не один раз такой пример, у меня... Осталось там э, сколько-то денег, вот совсем чуть-чуть. И я вот хотел там них что-то купить, но не купил, пожалел, да, потому что думаю, как я на это буду жить. Но случилась такая ситуация, что эти деньги в этот же день мне просто пришлось отдать на то, что я вообще не планировал. Если вы сейчас вспомните, то наверняка у всех были такие ситуации, когда мы говорим, что денег нету вообще совсем, а потом случается какая-то непредвиденная ситуация, чтобы решить эту ситуацию, находим деньги. И поэтому, если у вас есть какой-то доход, и вы понимаете, что в целом... Вам его не хватает, всегда есть какой-то напряг с деньгами, то если вы отложите от этого дохода 10%, процентов, то вы точно так же проживете на эти деньги. То есть вы сможете прожить на 30 тысяч, что вы сможете прожить и на 27 а тысяч. так можно было, что ли? Но есть огромная разница. Когда вы начнете формировать привычку откладывать деньги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 Вся подробная информация и необходимые ссылки будут в описании к этому видео. В свое время, когда я начал задаваться этим вопросом, мне было сложно отложить даже 3000 в месяц. То есть у меня вообще не было стабильного дохода, и я там получал периодически, там мог 15-20 тысяч получить, и 3000 была для меня существенная сумма. И я принял решение просто откладывать по 100 рублей в день. И потому что ну, 100 рублей в день вроде не такая стрессовая сумма, да, ее и мог себе позволить, вот, но это 3000 в месяц. Но начав это делать, как-то случилась такая магия, что буквально там через несколько месяцев я смог себе позволить откладывать по 500 рублей в день. Потому что мозг начинает фокусироваться на этих вещах и мы начинаем видеть какие-то возможности, которые раньше просто не видели вокруг себя. Поэтому, друзья, отвечая на вопрос, как начать копить деньги, если у вас есть долги, то первое, нужно разделить две эти статьи расходов и не... И корить себя да за это что типа у меня же долги я должен все отдавать туда нет долги это ваше прошлое формирование капитала это ваше будущее поэтому э, если у вас есть долги вы имеете полное право начать откладывать деньги это первое следующее откладывать нужно не из того что останется потому что если и так не хватает понятно ничего не остается а из того что вы получаете если у вас нету э, дохода например один раз в месяц стабильного а там приходят деньги какими-то частями вот с каждой части с которой вы вы получаете, сразу начинаете откладывать деньги. А если вы только делаете первые шаги в этом направлении, то вам не нужно думать, как вы потом будете распоряжаться этими деньгами, куда вы их будете вкладывать или еще что-то. Вот как уже как потом получать дивиденды какие-то на эти деньги. Пока что начните просто с первого шага. Просто начните откладывать. И здесь задача даже важна, не сколько вы откладываете, а, чтобы что делаете это регулярно. То есть нужно делать обязательно это регулярно и формировать привычку. И еще следующий важный момент. Наверняка наступит такая ситуация, когда вам будут очень сильно нужны деньги например вы уже начали откладывать вы копили копили копили и здесь случается что-то что очень нужны деньги так вот забудьте забудьте про то что у вас есть деньги то есть действуйте так как будто тех денег у вас нету потому что если вы в какой-то момент начнете из них потихоньку вытягивать то у вас начнет опять же формироваться другая привычка что а ладно возьму оттуда потом доложу но ну, как правило взять взял а вот доложить э, вот с этим бывают проблемы Евпа, Поэтому откладывайте и просто забудьте, что у вас есть и деньги. Просто они вот действуйте так, как будто их нету. Это, опять же, я говорю из своего опыта, потому что у меня такой опыт был, когда я накопил какую-то значительную часть денег, потом деньги были нужны, я оттуда взял и вроде бы как потом вернул. Нет не вернул. И поверьте, я знаю также опыты других людей, что все, на самом деле, все с этим сталкиваются. И корить, если вдруг так произойдет, корить себе за это тоже не нужно. Потому что это опыт. И потом, ну, в дальнейшем я уже стал, как бы, опытнее, да, и понял, что так делать не нужно. Но все-таки можно опираться на чужой опыт, да, а не на свой. И поэтому я вам сразу говорю, так не делайте. При том, что наверняка, наверняка, если вы начнете, мозг будет, то есть наш мозг так устроен, что он не любит никакие изменения. И вот это новое привычка, он мозг будет сопротивляться. Если даже вы это сделаете месяц, два, три, то наверняка опять же появится какая-то ситуация, когда вы скажете, ну ладно, в этом месяце я не могу отложить, например, деньги, потому что у меня и так нету. Так вот, просто пусть вам будет дискомфортно, пусть это будет как-то сложно, но сделайте это, просто сделайте, и тогда мозг со временем поймет, что неважно, какие ситуации случаются в вашей жизни, вы все равно формируете свою подушку безопасности. И здесь все работает на уровне энергии. Если сейчас непонятно, как это, то, ну просто делайте На самом деле здесь нет никакого секрета никакой магии все достаточно просто и для начала достаточно будет только того о чем я вам сказал начать откладывать деньги это самое главное это основа и когда вы сформируете какой то определенный уже запас то потом вам дальше откроется видение что можно еще делать с этими деньгами напомню что у нас есть второй канал на котором я более подробно рассказываю про инвестиции про капитал про финансовую грамотность обязательно переходите на него по ссылке в описании там